Всем привет! Мы живем в удивительное время, когда наука развивается большими темпами и ученые не перестают удивлять все более новыми открытиями. Так китайским ученым из Пекина удалось идентифицировать ген, связанный со старением организма, воздействие на который позволяет замедлить процесс старения и увеличить продолжительность жизни. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на их исследования, а также узнать насколько им удалось продлить жизнь в результате опытов. Старение человека, как и старение других организмов, это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма. Физиологические изменения, которые происходят в теле человека с возрастом, в первую очередь выражаются в снижении биологических функций и способности приспосабливаться к метаболическому стрессу. Биологические аспекты старения включают не только изменения, вызванные им, но и ухудшение общего состояния здоровья. Человек в позднем возрасте подвергается большей уязвимостью для болезней, многие из которых связаны со снижением эффективности иммунной системы. Так называемые болезни пожилого возраста являются комбинацией симптомов старения и болезней, против которых организм более не в силах бороться, потому что клетки пожилого человека не всегда в состоянии выполнять свои функции так же эффективно, как и в молодости. А, я слишком стар для всего этого дерьма. Для человека старение всегда имело особое значение. Веками философы обсуждали его причины, а алхимики постоянно искали эликсиры молодости. Но ученым из отдела Китайской Академии Наук удалось проверить около 10 тысяч генов и идентифицировать из них сотню, которые наиболее эффективны в отношении старения клеток. Таким образом, удалось узнать, что ген под названием cat 7 оказывает наибольшее влияние на старение клеток путем стимуляции экспрессии генов. В ходе проведения опытов с животными ученые доказали, что инактивация этого гена позволяет замедлить естественный процесс старения. В результате эксперимента 81% мышей, у которых был инактивирован данный ген, смогли прожить более 130 недель, что приравнивается к 80 годам человеческой жизни, а среди мышей, которые не подвергались генной терапии, только 27% смогли дожить до 130 недель. Таким образом, инактивация ключевого гена к 7 у мышей увеличила среднюю продолжительность их жизни более чем на 20%, Результаты наших опытов говорят сами за себя – продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%, при этом мыши стали более здоровыми и активными. Также в ходе исследования было обнаружено около 100 новых генов, отвечающих за старение, что подтверждает, что уже известные гены, ассоциированные со старением, являются лишь небольшой частью и существует еще множество неизвестных генов. Ученые уже загрузили результаты исследований в базу под названием «Генетическая карта старения», которую могут использовать и пополнять коллеги-исследователи из Китая и других стран. По словам ученых, индивидуальное старение сопровождается непрерывным накапливанием в тканях и органах стареющих клеток, а устранение или омоложение таких клеток может уменьшить риск развития дегенеративных заболеваний тканей и увеличить продолжительность здоровой жизни. Эффективность новой генетической терапии также была доказана по результатам опытов, которые проводились на стволовых клетках и клетках человеческой печени. Ученые добились отсутствия побочных эффектов, поэтому теперь планируют продолжить опыты на приматах. Если исследования с участием обезьян будут признаны успешными, то новую генетическую терапию старости опробуют на людях. Но это произойдет только после того, когда безопасность метода будет доказана на 100%.